Добрый вечер всем участникам Зела нашей конференции. Добрый вечер всем, кто обеспечивает качественную связь, модераторам. Начинаем наше общение. Ну и прежде всего... Коротенькое объявление по организации, вернее, по регистрации на Zoom. Скорее всего, это будет выглядеть в виде небольшого ролика, выложенного на YouTube, на канале. И под роликом будет ссылка на следующее, на очередной Zoom. Потому что по-другому не получается. Очень многие путаются то я и сам бы точно так бы регистрировался, пока хорошо, что молодежь есть под боком. Так что будет ролик предварительно коротенький. Показывать сейчас, в принципе, на пасеке то нечего. Ну, как-то, как-то будет выглядеть в виде ролика. Так, и по и сразу по одному замечанию, что касается пакетного пчеловодства, вернее той темы, которую я озвучил на зуме по Содружеству товарных пасек и производителей пакетов. Сразу замечание получил в отношении долгоживучести пчелы, что я раньше говорил о том, что Пчела изнашивается только генерируя маточное молочко, и вдруг Малыхин заявляет, что нужно заключать договора с пакетниками и усиливать семью зиму. Ничего подобного, как тема была, как философия уже выглядит, она как аксиома, что самый главный фактор износа Пчелы и сокращение ее биоресурса – это выделение маточного молочка при кормлении, при кормлении личинок. Занимается изоляцией. Ну, я не знаю, если, если 1% пчеловода занимается, то, то хорошо. В основном пчеловоды пока только ну кто просматривается а кто занимается по старинке. Так вот, страдают именно те которые ставку делают на максимальный товар, получение товара с последнего товара и медоноса, и, соответственно, могут пойти в зиму со слабыми семьями. Если не делают весной отводки, если нет понятия про изоляцию, сохранность жирового тела еще в личиночной стадии, накопленного в середине лета, то именно такие Семьи могут пострадать. А почему я попал в эту тему? Я говорю, что была протрава и семьи послабли. Именно по этой причине. По несчастью, пришлось купить пакеты, приобрести. И я эти пакеты обкатал с хорошей рентабельностью. Именно это и навело на мысль, а почему бы не создать такое содружество и на будущее, и на хорошей такой основе. Потому что ну, не получится, наверное, при наших, при нашем климате, при таких обильных последних взятках, и если мы не будем подстраховываться отводками, пустить в зиму достойные по силе семьи. Плюс еще климат, вы же видите, поменялся. Активный период увеличился на несколько, ну не несколько месяцев, но на два это точно. Клещ усиленно размножается, и все в комплексе дает нам вот такой нежелательный результат по зимующим семьям. Так что ничего в моей философии не поменялось. Семьи пошли в этом году и 3 июля я закрывал маток в изолятор. Сейчас уже вот пятый месяц, если не 5 уже, вот июль, июнь, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Полгода уже сидят матки в изоляторах еще. Минимум до марта месяца. Есть в середине июля закрывал. Это уже давно известно, давно обкатано, уверенно, Поэтому ничего не поменялось. Все как было, так и есть тем более основана на утверждении науки в лице Анны Маурицио и Эльгипы Майер-Майер, утверждающие, что пчела, не вырабатывающая маточное молочко при кормлении личинок, на товарном медосборе фатально не изнашивается. Единственное, может, конечно, подрихтовать это понятие, Продолжительность взятка. Ну, для того пчеловоду и голова, опыт, практика, чтобы знать, как выходить из ситуации. Ну, а дальше я готов ответить на вопрос, если у кого какие есть. Я думаю, сейчас не должно быть таких вот пауз. Будем общаться два раза в неделю и на Zoom, и на Зела. Скорее всего, Zoom будем проводить по вторникам, потому что четверг и через день суббота Zoom и зелла как-то слишком скомканно. Думаю, что логичнее будет провести во вторник. Ну, там разрыв будет три дня между ними. Ну, где-то так. Следующая будет 29 -го. Завтра я постараюсь какой-то коротенький ролик сделать. Выберу тему... Экскурсию по пасеке открою пару семей и с утеплением, и без утепления. И под ним будет ссылка на вторник на Zoom. Какая будет тема во вторник? Скорее всего, я покажу презентацию свою, ту, что демонстрировал два года назад подряд, два года подряд было международная конференция, не конференция, да, конференция была. По изоляции память Петра Яковлевича была в 17 году, в 2018 уже вторая, и там я показывал, то есть демонстрировал презентацию. Я думаю, ее мало кто видел, и будет интересно познакомиться, довольно-таки да, объемная и тематически, и по своей иллюстрации, ну и смысловая по подаче информации. Так что слушаю вопросы, у кого какие созрели к сегодняшнему нашему ЗЭЛу, и будем обсуждать. Слушаем. Добрый вечер всем. Владимир Егорович, вопрос по двухматочному старту весеннему. В данный момент у меня основные семьи зимуют в многокорпусных ульях, на семи рамках Дадана. Отводки на старую матку зимуют попарно в лежаках через вертикальную перегородку. Сила отводка в 4-5 рамок. Планирую весной эти отводки использовать для двухматочного старта вместе с основными семьями. Вопрос первый. Когда э, отводки разместить над семьями? Э, желательно э, сразу после облета или дать им развиваться попарно в лежаках? И вопрос второй. Я планирую изолировать маток в следующем году и вот при такой зимовке, э, что э, как лучше отводки по-прежнему зимовать по парно лежаках с изоляторами? Или же эти отводки объединить с семьями и зимовать по две матки в основных семьях? Спасибо. Начну с последнего. Старайтесь использовать гарантированный вариант зимовки маток. То ли вы будете без изоляции маток, то ли вы с изоляцией маток, но через перегородку, вот как вы сейчас зимуете отводки на старых матках, через вертикальную перегородку в лежаках, Но ну, там будет гарантия сохранности маток 99%, разве что по старости может отойдут. А отсутствие контакта между семьями вам обеспечит гарантию сохранности маток. Две матки в одном зимующем клубе, я постоянно об этом говорю, это не самоцель сохранности маток, это как безвыходная ситуация, что семьи автономно не перезимуют, и есть смысл объединить их для создания большей силы и с попыткой, повчеркиваю, с попыткой сохранить и вторую матку процент сохранности около 70 где-то процентов есть тут нюансы серьезные и по присоединению когда как напрямую или при температуре плюс 10 и меньше а возвратное тепло бывает на ходу корректирует отход маток поэтому лучший вариант вот какой у вас сейчас есть уже обканый наработанный если будет это с изоляцией значит но это же технологический другой подход. А так вот старайтесь использовать лежаки. Даже я раньше использовал и рутовскую систему, 10-рамочную, тоже для сохранности отводков. Про изолятор еще и мыслях не было. А сохранял именно вот такие небольшие отводки, по три даже рамочки, через вертикальную перегородку. Уже фактически была 6 семья общее тепло, и они без проблем сохранялись. Теперь первый вопрос. По первому вопросу, как лучше? Или, во-первых, сразу старайтесь после очистительного блета. Постоянно я на этом делаю акцент. Не затягивайте. Очень часто пчеловоды делают ошибку. Семьи по силе с весны ну, желают быть лучшими. И вот они держат пока выйдет первый раз плоть, чтобы они хоть как-то на что-то были похожи, эти семьи, затем начинают присоединять отводки. Ну, это уже рискованно. Уже поздно обменя... обновилось первое поколение пчел, минимум. Матка вышла на максимальную яйцекладку. Ярко выражена индивидуальность семьи, присутствие феромона, индивидуально соответственно этой матки. И там уже нужно, если присоединять будете, то только предварительно через сетку дать возможность обзавестись общим запахом и аккуратно, осторожно с отворотом угла, ну, как стандартный прием присоединения. Теперь понятно, как можно раньше это сделать. Может случиться так, раз у вас отводки по 5 рамок, по 5, это уже семья довольно-таки большая, в лежаке через, глуху, через вертикальную перегородку, вывесной после облета имея такой вид можете запустить их ну в общем два варианта запустить сразу через разделительную решетку не тратить время на маневры куда-то переносить, они готовы уже готовы там стартовать вместе или же можете перенести какой-то если отводок, допустим запускать в старт двухматочный они не потянут. Ну, в общей сложности, если будут где-то рамок по 6. Ну, слабовато, конечно. Нужно одну матку придерживать. Значит, один отводок пославший относите на к вечеру желательно. На сильную семью в новый корпус. Прям поставили разделительную решетку сразу на нижнюю семью. Пленку и пустой корпус в запланированной семьи. чтобы это было пооперационно, быстро, удобно. Распланировались в начале отводки, которые будете переносить, и сильные семьи. Разместили пустые корпуса, затем к вечеру поразносили туда отводки, как можно раньше. Если вы дождетесь уже большой активности и будут матки сеять, то летная пчела уйдет в основном туда. Ну, сохранится половину, там половину, там останется. Потому что при наличии открытого расплода уже идет ярко выраженное распределение между фуражирами: Водоносы, пыльценосы, нектароносы. Кормить расплод, они накатают дорогу сюда и куда-то, в какое-то место перенести, уже большая, большая часть летной уйдет на место. Если... Летные пчелы вообще, то есть расплода вообще нет матки в изоляторах, там проще будет, потому что они пока сейчас привязаны больше к матке и переносить на новое место будет проще конечно уйдет какая-то часть пчелы но все равно потери будут меньше и отводок останется более сильный и поразносили по этим уже спаренным семьям отводки Вечером отвернули уголки, объединили и. Ну, это уже пошла детализация дальше. Ну, понятно, да? И по первому, и по второму. Могу уточнить, если не хочется слишком врываться в, эти, вот, в эту детализацию. Если что-то непонятно, спросите. Если понятно, значит переходим дальше. Кто там будет? Владимир Егорович, добрый вечер. У меня вопрос такой, вот я в Zoom смотрел с вашим участием, где вы про типа Ульев ну, вертикальное исполнение и озеровское, горизонтальное говорили. Вопрос такой у меня вот созрел, как бы тоже меня это волнует. Вот если бы вы сейчас начинали, уже имея тот опыт, который имеете, вы бы так и остались в вертикальном исполнении или все-таки сделали вы горизонтальное исполнение? Да, я не скрою. Ушло бы на озеровский вариант. Там есть там серьезные преимущества, больше маневров, преимущество в самой зимовке, в сохранности не нужно нигде эти пары создавать. Удобнее, намного удобней. Но деваться некуда. Пришлось влюбиться в то, что имею, и довести его до такого сейчас логического завершения в таком ну довольно эффективном практическом применении. Поэтому особо пускай не комплексует те, кто ну некогда уже по времени, по возрасту перестраиваться. Заставьте себя найти в своих ульях плюсы, все плюсы, развивайте эти плюсы. Любая система работает. Без, без всякого. Ни, одна, ни один нуль не дает выраженного преимущества получения товара любого направления. Ну, конечно же, если бы так, не кривя душой, скажу, я бы перешел на вот этот комбинированный. Там есть хорошие плюсы. Спасибо. Владимир Егорович, вопрос. Вот по системе озера сколько отводится рамок на одну семью и размер рамки? Спасибо. Что касается размера рамок, я знаю, и рутовские есть, и додановские есть. Все будет зависеть от самой рамки. Вы же видите, от лежанки оздоровительные стали практиковать пчеловоды. Кто пасеку держит на основную рамку 300, те лежанки такие же делают. У кого на 230, соответственно, под 230 лежанки применяют, приспосабливают. Поэтому тут, какая рамка у вас основная была, если нет нет желания и нет возможности перестраиваться на другой формат, значит, конечно, будет иметь объем объем незда, ну, разница будет объем незда. Минимум, надо дать минимум 8 рамок, минимум. При условии, что вы сделаете отводки, я бы так делал. Отводки на старых матках, когда они уже трещали. Обгулял бы две молодые и все. И на, весь, на все окончание. Даже там не одну можно обгулять. И магазины можно использовать, вверху литки поделать. Стараться максимально больше обгулять маток. И затем они себя окупят я оправдают. Так что тут уже будет... Есть и 14-рамочные, я знаю, делят и по 8 рамок 16. Ну, все относительно. Все относительно, какие будут семьи, как у вас получается сильнее держать их. Не могу сказать вот, однозначно, вот, такое количество. Владимир Егорович, скажите, пожалуйста, двухматочное содержание. Мы какую цель в этом преследуем? Более сильная семья или вот как бы на медосбор, или или какая-то другая цель в двухматочном содержании. Ну, понятно, да, конечно, что в двухматочном более сильная семья, и, естественно, в этом и медосбор лучше. Ну, может, там какое-то еще есть, какие-то закладки? Вы, в принципе, половину ответили. Да, конечно, цель основная двухматочной семьи это добиться... Сильный, большой, большой по объему семьи для использования ее медосборе Первое. Как это будет делаться? Мы будем обсуждать еще на зуме Я буду показывать, это только двухсемейные, я показал. А дальше пойдет двухматичный через разделительную решетку. Какие преимущества там и как эти преимущества достигнуть раение сбивается в двухматочном, там идет конкуренция или соперничество феромонов, вот уже польза в этом, что мы продлеваем активный период, то есть рабочее состояние семьи, и матки не сокращают яйцекладку. Затем двухматочное еще преимущество в том, если сильная семья, можно дать слабенький отводок, сократить время, То есть не сократить, а не дать преждевременно сильной семье зароиться, постоянно забирать у нее молодую пчелу для расплода второй матки. Ну, я не вижу на сегодняшний день альтернативы двухматочному содержанию и изоляции маток. Вот так вот из практики 10-летний, 20 лет изоляции и 35 лет двухматочного содержания. Правда, те первые годы двухматочного, когда через сетку надо было 2-3 недели, я вот на зуме рассказывал, там старой технологии, было тяжело. Пока это все доходило до двухматочного, разного возраста матки сезон кончался. То есть как раз перед самым главным медосбором получалось это двухматочное организовать через разделительную решетку. Сейчас намного проще учитывая климатические наши изменения, и кормовую базу, и, и раение постоянно не дает покоя пчеловодам, как бич в начале сезона на первых товарных бедоносов. Поэтому тут, тут все в одном, в одном лице. Двухматочно решает многие проблемы, вот те, которые перечислил негативные. Пробуйте, Ро вам покажет, и будете знать, об этих достоинствах не понаслышкам. Вот еще такой вопрос назрел Владимир Егорович. Вот, допустим, да, разбил я семью до сбора акации, да, я могу верхнюю матку сделать, с отводок нижнюю закрыть в изолятор, но потом, чтобы их пустить одинаково, можно ли... Ну, понятно, в верхнюю, да, если верхнюю забрал на отводок, туда, вероятно, можно молодую матку подсадить плотную. А нижнюю, если будет в изоляторе, в этот момент можно подсадить матку или же только нижнюю убрать потом на отводок после медосбора и тогда только подсадить, или как можно? совсем я конечно понял я буду показывать вот в следующем зуме, если вы участие принимаете как распорядиться двумя матками вот у вас старт был на двух матках, вы набрали силу хорошую, на одном отвод, на одной матке вы делаете отводок в стороне а одну в изоляторе оставляете в семье для создания рабочего состояния на акацию если берете. А этот отвод, с другой семьи берете тоже матку. Ну, я, я говорю на последнем зуме. Тоже берете матку и запускаете ее в двухматочный режим. Сразу двухматочный, только сборный двухматочный. Они примеряются без проблем, потому что на уйдет, все, они будут работать как родные. А те матки, которые остались в, в этих семьях, Через 10 дней я снова делаю на них отводок, двухматочный сборный, от двух этих семей. Ну и так по всей пасеке. А в семьях обгули молодые матки. На 10, 10 дней разница. Но они к концу сезона выходят, имея будучи в двухматочном режиме, они выходят на полноценные семьи. Так что все это впереди, об этом будем говорить и детализировать по вопросам. Я понял, но ну, я вот имел в виду, допустим, да, вот как вы говорите, там с одного улья, да, с другого верхнего взяли и сделали с них двухматочную, а нижних закрыли. И вот пока нижнюю заперти в эту семью, можно подсадить матку молодую или же нет? Или же лучше ее подсаживать, когда уберем ее на отводок? Но я имею в виду, чтобы не сами вывели, а уже готовую подсадить им. Как лучше, когда матка в изоляторе или, или же убрать ее уже на отводок на другой? Я понял вопрос. Подсаживать не рискуйте, потому что это очень рискованно. Сразу вам скажу. И я категорический противник подсаживать плодных маток, а тем более, если вы где-то взяли элитных, в семьи, полноценные семьи. Отводок, полноценная будет работа этой матки, если вы сделаете отводок, подсадите, и... Она будет как семья уже на следующий сезон, то есть на упреждение. А в этой семье, в основной, обгуливать своих, маточники. Если вы уже в эту тему вникнете, значит, у вас должны быть готовы к этому всему времени, э, в этой всей перестройке, перетрубации маток, изоляции, отводки. Должна быть семья-воспитательница готовые маточники. Вы обгуливаете своих семьях этих основных маток, а покупные будете держать как племенное ядро. Потому что будет путаница, будет потеря маток, это, это и без того непростая технология. Здесь по старинке не получится работать над каждой семьей, тут должен быть такой строгий конвейер по операционной работе, чтобы вся пасека была в одинаковом режиме. Хоть вы молочком занимаетесь, то ли чем угодно. Должна быть сильная семья, рабочее состояние, и, соответственно, получить от семьи максимально, на что она способна. А туда обхнуть молодую плодную этого сезона, ну, ничего не будет, сразу говорю. Очень рискованно. Обгулять и то через буферную зону при наличии хорошего взятка вы можете обгулять свою, через, огранич... не ограничение, а вот такую вот зону буферную, как я сказал. А подсаживать нет никакого смысла. Спасибо. Я спрашивал, есть печатка меда сухая и мокрая, вот из вашего опыта это дает какое-то преимущество семья? Да я не знаю, в чем разница, лишь бы его больше было, этого меда. Мокрая там или сухая эта печатка. Знаю по породам. Раньше как-то классифицировали пород, даже отличали, вот какая это порода именно по печатку. Мокрая или... Ну, абсолютно не вижу ни, ни, ничего здесь. Больше, меньше. И что она дает вообще, эта печатка сухая или мокрая. Вот до, сих, до сих пор я не знаю, в чем разница, и что оно именно дает практическому пчеловодству, даже науке. Вот затрудняюсь про, проанализировать. Вас оно как-то смущает это? Нет, я просто, скажем так, наблюдаю, то есть три типа отпечатки: то есть сухая, мокрая и смешанная. Не знаю, от чего это зависит, поэтому вот интересует. Ну, спасибо. Я думаю, вы... есть смысл больше смотреть по, по конечному результату.